Всем привет! Итак, сегодня посмотрим на еще один такой ресурс, который поможет вам исследовать ваш код, ну или же исследовать некие, может быть, вырезки из алгоритмов, написанные вами, на момент производительности. Uh, уже было пару обзоров было что-то кода explorer был и еще какой-то еще что-то вроде было а вот еще очередной но что интересно еще интересно то что есть uh, репозиторий на гитхабе это все добро можно установить локально uh, и, и, и пользоваться локально. Ну, давайте пока с веб-версии, на веб-версию посмотрим. Вот эта ссылка будет в описании, и вот эта ссылка тоже будет в описании. Итак, вот здесь со старта вот такой вот простой пример. Давайте его запустим. Запустим и посмотрим, что оно выдает. Теперь смотрите, в чем интерес этого всего. Да? Запустился тест, и у нас вот здесь есть сравнение. Создание строки, столько-то времени, копирование строки, столько-то времени. То есть мы можем сделать вывод, что вот эта функция, где-то string creation, гораздо эффективнее, чем вот эта вот функция. То есть с помощью вот этого инструмента можно изучать как минимум какие-то операции языка CC++, какие-то конструкции, там операторы, алгоритмы STL и так далее и тому подобное. И можно писать какой-то код и пытаться его оптимизировать на момент быстродействия. Да? Но, как вы знаете, первое правило оптимизации не оптимизирует. То есть оптимизировать нужно только тогда, когда, когда это нужно а Просто так оптимизировать не нужно, потому что это обычно усложняет чтение кода. А порой, ну как бы как минимум это усложняет чтение кода. Но еще не факт, что вы сможете оптимизировать. Я в ваших способностях не сомневаюсь, но бывает такое, что оптимизируешь, оптимизируешь, а в результате, в результате добавляешь кучу проблем которые вылазят потом, а вследствие того, что код уже не читаем, плохо читаем, выливается новый, появляются новые проблемы и так далее и тому подобное. Короче, смотрите, здесь можно выбирать компиляторы. Дальше, по каждой функции, вот здесь есть функция string creation и string copy, можно прямо здесь посмотреть ассемблер, да, то есть результат, ну то есть как этот код выглядит на ассемблере и сравнить. Дальше можно выставить разные флаги э, оптимизации. Э, можно выставить э, библиотеку, либо std C++, либо lib C++. Дальше стандарт, 20 даже. Э, интересно. Ну, то такое. Теперь смотрите, я отключил оптимизацию. И что мы видим? Создание строки не такое уж эффективное, а копирование эффективней. Соответственно, соответственно, оптимизируя свой код, нужно еще учитывать различные флаги оптимизации. Потому что с некоторыми вещами компилятор, некоторые вещи компилятор может и сам очень хорошо оптимизировать, если выставить определенные флаги. Вот. Так вот, так вот, так вот, да, что еще хочу сказать. По этому всему у меня будет ряд видео, ряд видео, в которых я, казалось бы, порой простые и очевидные вещи буду в таких коротких роликах по 2-3 минутки показывать. Да, там, то есть будет ряд видеороликов типа советы, в которых там типа не складывайте там числа, к примеру, по четным дням, потому что по четным дням в период полной луны ну, программы плохо себя ведут, то есть рантайм C++ плохо работает и плохо складывает, короче, числа, да. Но если дни нечетные и луна на спад идет то тогда можете использовать операции сложения ну к примеру да вот такое то есть ну это шутка конечно же короче вот такие ролики будут и все это будет локально то есть дальше идем дальше Давайте перейдем на GitHub этого проекта. Ну, на... А, что еще хотел сказать. Здесь как бы большие куски кода или какие-то серьезные алгоритмы могут не прокатить. Почему? Потому что, скорее всего, на сервере установлен какой-то лимит по времени. И если что-то уж очень здесь серьезное, то вы не укладываетесь в лимит. И вам здесь... Я уже не помню, но, по-моему, будет э, написано, что так и так, тайм-лимит э, или еще что-то такое. Поэтому лучше это все установить. Как это все установить? Ну, можно перейти э, на GitHub. А, ну, тут, по-моему, было вот Mo, Mo, Mo, Backend, наверное, не помню. Или вот здесь. Короче, где-то, где-то я ссылку все равно эту оставлю. Дальше, дальше. Как использовать? Ну, как использовать... Тут тут я посмотрел, очень много возможностей. Тут есть документация какая-то. И здесь это просто какой-то такой, такой, такой, скажем так которым может много чего то есть я ее использую в самом простом виде вот, вот в таком, в самом примитивном виде. Но там есть возможность указывать там потоки, либо либо еще что-то. Короче, я думаю, разберетесь. Я, честно говоря, не разбирался, нет времени. Давайте попробуем установить. Устанавливается предельно просто, предельно просто. Вот берем все отсюда и делаем как написано. И я сейчас это буду делать. Вот git clone делаем. Дальше еще один гид клон то есть ну по крайней мере я не знаю но на том ноутбуке на котором я устанавливал это все про прошло очень быстро и очень и очень быстро короче без всяких без каких-либо проблем вот то есть я вот так вот все покопировал повставлял и все у нас собралось и запустилось. Вот, сейчас Make отработает, и дальше команду make. И сейчас у нас пойдет сборка. Ну, сборка, я думаю, быстренько пойдет. Дальше, дальше нужно будет установить. Ну, я взял себе и установил, потому что я использую. И подключение этих библиотек не так уж и сложно. Как обычно библиотеку нужно будет прилинковать. Я использую, как вы видите, Ubuntu, но я смотрю что здесь что здесь можно это все и под виндой тоже собрать но скорее всего нужно будет поставить цигвин окружение цигвин там семейки gcc и все такое и и собрать а дальше просто подключить к visual studio хотя в visual studio довольно таки неплохой профайлер есть и так но не все он наверное умеет ну ну ну ну да Visual Studio профайлер хороший, конечно уже. Так, так, когда касается Visual Studio и средств отладки, то мы все резко становимся коммунистами. А почему коммунистами? А потому что, так, что такое? Ага, потому что, признайтесь честно, у кого есть лицензия на Visual Studio? Вот то-то и оно. Так, ладно, я установил. Установил, то есть я собрал эту библиотеку и установил. И она установилась, понятное дело, по стандартным путям. Теперь в Ubuntu я могу, там, запустив Creator, прилинковать эту библиотеку. Сейчас я это сделаю. Итак, я запустил свой QT-проект, в котором, как я говорил, будет по которому. Ну, короче, будет, будет ряд видео вот, по этой оптимизации. Вот, и здесь у меня установлено. установлено а, как я подключил, да? Вот подключаю lips плюс равно. Ну, надо потоки подключить. И вот непосредственно бенчмарк. То есть, если мы посмотрим, то вот у нас была установлена как раз вот эта вот библиотечка. То есть, все здесь, здесь все очень просто. Вот. Дальше, оптимизируя это все, не забывайте учитывать флаги компилятора. Насколько я помню, по оптимизации у GCC были вот такие флаги. O0, 1, 2, 3, sfast. У G++, ну, наверное, тоже. Ну, все мы надо, короче, залезть в документацию еще раз посмотреть. Но может быть такое, то есть, когда вы будете проводить сами тесты, обязательно помните о том, что с чем-то оптимизатор может справиться лучше. Поэтому, поэтому, поэтому. Дальше. Ну и давайте сразу же первый пример и разберем. Swap vs mySwap. Что это имеется в виду? А, ну, Сейчас вы здесь увидите, как я это подключал. Здесь подключается просто include, benchmark, benchmark, h и дальше э, функции main нету. Все это обернуто макросами. Нам просто надо вот написать такой макрос. Дальше вот я создаю какую-то строку, которую я хочу протестировать. И передаю макросу свою функцию. Функция должна принимать вот такие вот параметры. Ну такие аргументы вот таких типов что это за, что это такое я не знаю, я не разбирался у вас есть все чтобы с этим разобраться у вас будут ссылки и, и все остальное так, дальше, смотрите в чем фишка вот этого теста давайте сейчас посмотрим а, ну что еще хочу сказать, да, помимо э, опций э, оптимизатора, ну компилятора, да, флагов компилятора, э, еще э, такая есть возможно э, есть такая вероятность, что на одной платформе э, это, ну вы, э, улучш, вы можете улучшить, э, к примеру, свои алгоритмы и протестировать, Этим инструментом и увидеть, да, действительно прирост да, по сравнению там, со старой версией алгоритма. Вот. Но на другой платформе это может не сработать. Либо на одной же той же платформе разные компиляторы могут дать немного разные результаты по производительности. Это такое может быть. И это вполне нормально. Поэтому всегда имейте это в виду. Когда у вас разница в производительности совсем ничтожная, то, то и вы приложили все усилия на оптимизацию, то тогда лучше не оптимизировать. Вот. Но когда у вас разница в оптимизации очень большая, учитывая да, там, с таким флагом или с таким, или с таким, и все-таки даже с полной оптимизацией у вас разница в производительности неплохая, то я думаю, для того, чтобы убедиться окончательно, можно попробовать еще протестировать на разных компиляторах. То есть можно иметь Ubuntu с, со стандартным G++ компилятором. Также можно иметь Windows с ее компилятором. Ну и можно еще что-то, возможно, Mac да, с ее собственным компилятором. Вот, и попробовать на трех разных машинах. И если действительно на трех будет машинах э, ваша улучшенная версия будет показывать хорошие результаты, то смело пускайте в продакшн. Так, ладно, давайте посмотрим в чем здесь э, вот этого первого коротенького видео. Ну, то есть вот эти ну, проекта. Короче, здесь сравнение производительности э, стандартного свапа да, обмена э, значений объектов с моей собственной реализацией. Ну, моя собственная реализация это просто вот шаблонная функция, которая создает временную переменную и, и, и, и обменивает их местами. И есть стандартная swap э, std я. Вот здесь сравнивается э, обмен двух векторов, двух списков, двух простых чисел, двух строк. И точно так же для MySwap. То есть здесь используется STD, а здесь MySwap используется мой. да И те же самые типы. И давайте запустим. Давайте запустим. Запустим и посмотрим на результаты. Да, так вот оно все красивенько пишет. Какие-то ворнинги я не читал. Возможно, их надо устранить. Возможно. Теперь посмотрим. СТДшный э -э, сваб. За 17809 миллисекунд. А, наносекунд. СТДшный сваб для листа. Да, за 937 тысяч. Да? А теперь смотрите для листа. За 2 миллиона 190 тысяч. То есть разница вот здесь хорошая. Здесь как бы несущественная. Дальше. Обмен э, in tow. У СТДшного что-то это вышло больше. Обмен строк. У СТДшного вышло быстрее. Давайте для гарантии запустим еще пару раз. Посмотрим. Ну, примерно все равно все так же остается. То есть... Что мы, какой мы можем сделать вывод? Смотрите, STD-шный, ну то есть вообще алгоритмы обмена значениями двух контейнеров, да, для каждого контейнера по-хорошему по должен быть свой алгоритм. Потому что универсальных алгоритмов для у всех, то есть один алгоритм для всех контейнеров, для всех типов, и чтобы он еще был суперэффективным, такого обычно не бывает. То есть для каждого своего типа используется свой э, алгоритм. И что мы видим во вот здесь, да? Мой swap, да? Он универсальный, но он как бы для списка не очень отработал, для строки не очень отработал. Вот для целых чисел, да, почему-то быстрее STD-шного. Вот, но для вектора, для вектора чуть-чуть медленнее. Вот для списка очень медленно и для строки. Здесь же, здесь же для вектора для числа, для строки и для списка. Видимо, свои реализации. То есть для каждого контейнера есть своя реализация. Давайте попробуем, попробуем включить вот этот вот флаг. Сейчас я пересоберу и, я думаю, можно будет заканчивать. Вот, посмотрим результаты. Блин, а я те, кстати, не сохранил. Ну, думаю, ничего страшного. О, смотрите я включил оптимизацию и ну типа о 3 по моему там полная оптимизация по моему не помню и смотрите для числа для int по нулям для вектора std отработал быстрее для списка быстрее для строки быстрее а мой свап который типа универсальный во всем оказался медленнее как вы видите флаги оптимизации очень сильно на все влияют. ну давайте еще попробуем ну лучше пересобрать лучше пересобрать проект потому что потому что я еще очищаю и делаю любил давайте еще раз запустим так, ну здесь, как мы видим, чуть-чуть другие результаты. А, ну все равно. Вот, как мы видим, включив оптимизацию хорош, на хорошем уровне, мы получаем хороший, хорошую производительность для STD-шных алгоритмов. А мой алгоритм, который очень-таки, очень неплохой алгоритм, я вам скажу. То есть тут как бы много чего учитывается, и вы сами можете видеть, да? Вот, то мой алгоритм не очень. Ну, думаю, все. Что тянуть э, время, то есть и будет ряд видео э, по разным там вот таким вот примерчикам э, оптимизации, как писать код, чтобы он был оптимальный. То есть мораль э, вот того swap vs такова: правильно подбирайте алгоритмы. Не пишите велосипеды, если они уже есть. Ну. Не пишите что-то, если что-то уже есть в стандартной библиотеке, в стандартной библиотеке алгоритмов. Тем более, если это что-то э, есть для стандартных векторов, для стандартных строк. То есть, если оно там есть, значит, оно написано максимально эффективно. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.